Ну вот, мы уже сели в самолет, и скоро будем взлетать. В этом году уральские авиалинии сдержали рейс на 30 минут. По сравнению с прошлым годом на 5 часов. В этом году э, я сижу у окошка. Вот. Так что, всем хорошего дня. Продолжаем идти к морюшку сейчас висит красный флаг не знаю отсюда видно или нет в общем в море нельзя купаться вообще и детей тоже снимать конечно нельзя на камеру но покажу вам как городские люди наконец-таки выбрались к морюшку и именно к тому месту где когда-то уже были. море очень сильно штормит, но если вы посмотрите на моем канале уже было такое видео в прошлом году. есть супер вариант лечь просто на гальку вот таким вот образом и принимать солнечные ванны, что я и собираюсь собственно сделать. Так, продолжая небольшую серию небольших репортажей про море. Сегодня море штормит. Нам сказали, что оно будет штормить аж до 4 сентября. Вот, туда купается, но вообще не советует, конечно, заходить. Поэтому можно просто принимать солнечные ванны. Но ну, а я хочу сказать одну вещь, наверное, к сегодняшнему вечеру. Это то, что в прошлом году, когда уходили уже, э, уезжали из Адлера, конечно, было. Конечно, было ощущение. Конечно, было ощущение, что мы вернемся. И прошел практически ровно год. Мы снова здесь. И Чкаловский пляж, конечно, приветствует нас небольшими волнами. А вот, оставайтесь со мной, будем делать небольшую серию репортажей. В общем, хорошего всем сентября. Thank you. носить маски внутри помещений, в магазинах, торговых центрах, на предприятиях сферы услуг, бытовых и социальных. Обязательно соблюдать социальную дистанцию во всех местах массового скопления людей. А, хочу обратить ваше внимание, что на побережье в Сочи вот такой вот красивый променад, романтичный, вечером можно гулять, здесь расположено много всяких кофеин баров можно потанцевать днем конечно здесь достаточно оживленно но сейчас предупредили что 4 дня будут очень большие волны сейчас я вам даже покажу может быть вы даже и увидите так вот продолжая тему волн хочу сказать что четыре дня будут волны но здесь можно найти различные развлечения в принципе сейчас сентябрь поэтому если вы желаете потанцевать и приятно провести время можно посидеть вот в таких вот кафе на пляже вот есть другие заведения еще которые расположены при различных санаториях и домах отдыха, вот, с различной национальной кухней и с различной музыкой. А Это пляж Фрегат, вы можете видеть волны, но, кстати говоря, хороший отличный вариант это покачаться на качелях. Вы можете видеть, вдоль линии есть качели с видом на море. На самом деле, скорее всего, это шезлонги, которые также сдаются в аренду. Вот. Но стоимость не знаю, не узнавали. Но, может быть, будет возможность, обязательно узнаем.